Когда они в офисе, здесь можно халяву бить конкретно. Пошел туда, ходил с этажа на этаж, дистанционно работают, ну типа работают. Да не работают. Если б ты видел, где он, сука, сидит сейчас, да, просто возьмите свой персонал нахрен и увольте его. Закрыть хлопком, такой ноутбук, надеть халат, семейники. Все, рабочий день закончил. Слабые сигналы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 Сейчас размещены ну, распределенно, то есть люди работают удаленно. Есть исключения, ну, есть деятельность, ну вот, например, проститутка, как может работать удаленно? Может, Может, да? Есть же онлайн. А, есть онлайн, же, же да, точно. Ну, ребят, я не знаю, как может удаленно работать, например, клининг, а типа такой звонишь, такой, клининг, ну, сервис, клининг удаленно, да, мы сейчас будем вам говорить, где протереть и так далее, чтобы выполнить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 на которых мы можем либо заработать, да, либо использовать их, использовать для себя вот эти изменения. То есть мы сконцентрируемся на том, как от жизни взять свое, как повысить свое благосостояние, свой комфорт, свое удобство. Пошли все нахрен, которые там за скрепы там или что. Все, сегодня мы будем заниматься материальное, понятно? Про бабки. Я люблю говорить про бабки, а особенно, когда бабки настолько доступны, оказывается, как сегодня.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 может быть, вы знаете какие-то примеры, когда человек на удаленной работе сделал там головокружительную карьеру, стал каким-нибудь начальником, не уезжая из собственного города. Да, я знаю много таких случаев, расскажу об одном. Девушка, женщина, мыкалась, еле концы с концами сводил, и однажды что-то ее черт дернуло, наплюнула плюнула все, вышла в интернет, набрала первую вакансию, и там было, ищем, значит, специалистов колл центр Колл-центр, черт побери, начинает работать в колл-центре. Сильнейшая мотивация, старание и так далее. И уже через три месяца ее двигают, становится она руководителем группы, подгруппы, да. еще через три месяца руководитель большой подгруппы, да, и через девять месяцев она становится зам руководителя колл-центра и получает в подчиненные 30 сотрудников. Зарплата растет, ответственность растет и так далее. Она сейчас себя прекрасно чувствует, купила квартиру, доходы стабилизировались. Вот типичный пример. Я вам не скажу, что это вот взлет такой, да, там, золушка стала, там королев Да нет, это такой нормальный вот пример, вот, который ну, касается там сотен тысяч людей, как люди бы хотели. Не выезжая никуда, человек эмигрировал,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 продуктивностью рабочего места, то что, если раньше приходилось придумывать какие-то специальные средства измерения, что делал человек, куда ходил, это было достаточно, ну, там, сложно, то теперь на определенном рабочем месте физически присутствует, ну, не знаю, монитор, компьютер, там, программа, которая фиксирует его действия, рабочие места и так далее, что, в свою очередь, позволило увязать или автоматизировать взаимодействие значительного количества людей,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 Лайфхак следующий, ребят, если, короче, вы не хотите париться по организации удаленных рабочих, нет, просто возьмите свой персонал, нахрен, и увольте его. И вместо этого наймите сервис функции, значит, колл-центра, например, да, или там SEO продвижение на ваш там сайт, там, или там, на ваш инстаграм или что Но если же вы хотите сами организовать, пожалуйста, организуйте, но тогда постройте все процессы. И я вас уверяю, строительство удаленных рабочих мест сторится и вам окупится. Многие офисы у многих компаний сейчас выглядят, знаете, как просто представительский офис. Ну, формально там висит вывеска и все. Некоторые уже даже на это забивают, потому что представительский офис у них, знаете, где? в Самых пяти-семизвездочных гостиниц. Что такое представительский офис? Ну, где-то понты там корявые, да? Так и где понты самые максимальные? Ну, в самых там, ну, дорогих отелях, да, в специально сделанных, там даже специально такие, ну, офисные,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 потом вы удивитесь, что ваша эффективность и продуктивность, когда вы ее замерите, вы увидите, что она на 20-30 процентов при схожих обстоятельствах выше. Поэтому во время пандемии многие люди ощутили, что они ну, как бы по времени стали больше работать, это правда. Вот. Поэтому здесь тоже аккуратнее с этим, потому что если вы встали, умылись, значит, сели за компьютер, значит, и потом вдруг обнаружили себя, что 10 часов вечера вы все сидите и работаете, ну, недолго протяните, короче, мы себе с порванной задницей не очень-то и нужны, не только себе, своим близким, родным, нашим детям и так далее. Поэтому запомните, беречь себя надо, бережливое производство прежде всего к самому себе, любимому. И вот мы поговорили о начале рабочего дня, это такой вход в портал, да? портал, работы. Да? точно такой же традиционный и выход из работы, закрыть хлопком такой ноутбук, и сказать вот так вот, Ха -ха. если у вас план, мистер Фикс, если у меня план, конечно, есть, принять душ, Ха -ха. надеть халат, семейники, вот тут вот кто во что гораздо. Чем сильнее контраст между рабочей одеждой и то, что вы сейчас напялите, тем лучше, потому что выход будет конкретный. Все, все, рабочий день закончился. Причем, вот рассказывая, сам все вспоминаю, как я делал выход с удаленки. А вот примерно так же, такой Там одеваю такой халат, японский такой, типа кимоно такой. Выхожу, такой. Игорь Владимирович, есть такой частый запрос и вопрос, собственно, и от наших сотрудников тоже, которые работают удаленно Какой у них страх, что когда ты работаешь один, ты все равно так сильно в коллектив не включен, как если бы ты работал в офисе И тебе сложнее от своих коллег научиться чему-то, потому что, ну, ты получаешь задачи, выполняешь их, общения мало И ты в определенный момент достигаешь потолка и дальше не развиваешься, вот как с этим быть? Ну да, это важно признать, есть такой эффект сотрудник, оказавшийся в офисе, становится, ну, свидетелем вольным или невольным каких-то других событий, и может неожиданно он или его руководитель обнаружить, что какая-то другая деятельность наилучшим образом подходит для сотрудника, или он в ней раскрывается, и происходит такой туннельный скачок, переход. Если человек на дистанционке, затруднен, да, такой переход, потому что выполнил свою функцию качественно, все, а туннельного эффекта вещь не возникает. Поэтому есть такой момент, да. Но я лучше расскажу не о том, что плохо или это хорошо, это же просто эффект, есть очень прекрасный способ, как абсолютно компенсировать это. Время от времени, там, раз в три месяца сотрудник, кто на удаленке, приезжает на неделю в офис и тусует. И вот создается точно такой же эффект для перехода. Вот эта комбинация, повышенная эффективность работы дистанционных сотрудников, плюс специальные фичи, как, например, недельная там визит в офис значит, каждые три месяца, все, она дает вот ту самую вот комбинацию, которая сильно выигрывает по сравнению с тупо офисной работой. Короче, ребята, какой вывод я хочу сделать? Первое, вот эта вся вот пандемия противная, надоевшая уже, вот, вот здесь уже, да, она, тем не менее, дала нам вот ряд новых возможностей, которыми мы можем пользоваться к своему благу, к своему благосостоянию, чтобы бабок стало больше. Поэтому хотите ехать в Москву или крупные города, мегаполисы — пожалуйста, ну, знаете, пробки, жилье — один хрен — высосут у вас все деньги, то есть все, что вы, вам больше заплатят, все это вы оставите Хотите, оставайтесь у себя в городе и перескакивайте на другие, более высокооплачиваемые работы, используя вот эти вот современные подходы, особенно связанные с дистанционными рабочими местами. Самое главное, теперь в вашем арсенале гораздо больше способов укрепить, и улучшить свое благосостояние. Я надеюсь, вам был полезен этот выпуск. Немедленно превращайте пользу от этого выпуска в большее количество бабок в вашем кошельке. Я желаю вам удачи, пишите мне комментарии под этим выпуском.